Переходим выше, область таза. Это большие ягодичные. Интересная позиция. То есть мы садимся на ролик. И чтобы прокатать каждую из ягодичных мышц, мы должны согнуть ногу той стороны, которую будем прокатывать. Допустим, сейчас, чтобы прокатать левую сторону, я должен левую ногу согнуть, а правую выпрямить. И сделать уклон на ягодицу. То есть я должен повернуть свой таз на ягодицу и делать массажное движение вперед-назад, прокатывающие. Прокатывать я должен вплоть до поясницы, потому что ягодица у нас крепится к крылу таза и как бы является нижним началом поясничной области. Катаем таким образом, вперед-назад, и меняем позу в сторону для того, чтобы прокатать обратную сторону. Чтобы усилить давление, закиньте ногу на ногу и катаем ягодицу той ноги, которая сверху. То есть прокатываю прям активно. Вот в этой позиции у меня мышца укорочена. Плюс еще дополнительно бушевидная мышца там тоже укоротилась. И таким вот массажным движением я полностью избавляю зону, именно тазовую, ягодичную, от каких-либо застоев, от каких-либо зажимов, от каких-либо спазмов, триггерных точек, лимфозастой и так далее. И мячик установить именно в ту область, которая была болезненнее всего. Вы также эту ногу сгибаете, находите самую больную точку и просто садитесь на нее и давляете всем весом на эту зону. И немножко постояли, сделали легкие круговые движения, переместились на следующую зону, отработали ее и так каждую точку примерно по 30-20 секунд